И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. У нас сейчас торжественный момент награждения. Соответственно, закончили поток 31 да? Вот у нас золотая ладонь есть такая, да. Это клятва то, чтобы, принцип Гиппократа соблюдаем, не навредить. Значит, первый у нас Кирьякиди Иван Иванович. Печатная идентификация. Мастер по мастер по мануальной коррекции тела человека, кастоправ, вот такой вот красивый сертификат и диплом э -э с такой же квалификацией, с правом работать в медицинских учреждениях, в возрасчетных и физкультурных объединениях, в клубах и салонах по месту жительства, в сфере кооперативной и индивидуальной предпринимательской деятельности и даже открытия своего собственного дела. Поздравляю. Все хорошо. Э -э давай сфотографируемся, может быть, вот так вот. Держи, да? За руки. Не, выше, поднимешься, не видно было. Вот и с вас клятва. Так, куда стоим? В камеру. Да, может, туда, туда, в камеру. Я, Кирилл Иван Иванович, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии Телесно-Ориентиром и Практик, будут приносить только пользу для оздоровления любого, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины – не навреди. Так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачевательское воздействие и целебный эффект. Время спасения, восстановления всех тел. Человека в качестве гармоничного божественного сосуда. Благодарю, благодарю, благодарю. Да. Так, ну отходи вот сюда, наверное, вот сюда. Следующий у нас награждается Большаков Вячеслав Сергеевич. Да, поздравляю, твои сильные руки. будут только помогать людям восстанавливать их тела. Мастер по мануальной коррекции тела и костоправ. Ну, тоже самое самозащитывать не буду, да? Пожалуйста, награждаем, поздравляем. Здравствуйте, Все вместе, наверное. И с вас клятва, чтобы не навредили никому. Я, Большаков Вячеслав Сергеевич, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии Телесно-Арективных Практик, будут приносить только пользу. И оздоровлению любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю. Главный принцип медицины. Не навреди. Так что мое мануальное воздействие рук тех будет оказывать только врачебное воздействие и целебный эффект. Время спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного состуда. Благо даю, благо дарю, благодарю, благодарю, благодарю. Всем красные дипломы! И сейчас награждается Асанбеков Асхат Кашимбекович. Привет, привет. Привет, у вас тоже. Ну, соответственно, сертификат и диплом вручается. Давай прочитать. Прочитать. Настоящий диплом свидетельствует о том, что Асанбеков Асхат Кашимбекович в период... Ну, по такому-то окончил полный курс обучения в Академии Телесоориентированных практик программа обучения включает в себя авторский мануальный массаж и мануальная терапия следующие дисциплины анатомия человека, энергетический канал человека общий специальный массаж с воздействием на костно-связочный аппарат мануальная коррекция позвоночника таза, рук, ног, головы, вестеральная терапия а также дополнительные методы воздействия без повреждения кожных покровов ну и соответственно с правом работать в медицинских учреждениях в козрачетных физкультурных объединениях, в клубах, салонах по месту жительства, в сфере кооперативной и индивидуальной предпринимательской деятельности, а также для открытия своего собственного дела. Ну, мы с тобой уже говорили, ты собираешь открывать кабинеты свои собственные, да? С чем поздравляю. Смотрим в кадр. Так, заходи сюда. И э, давай сфотографируем у нас всех вместе. Ну, видео уже можно выключить.